Добрый, добрый день, дорогие дамы и господа, с вами Сергей Креатив, возобновляю запись, скажем так, видео, а сегодня поговорим вот на какую тему, результата работы за три недели в надежной инвестиционной компании E-Profit, в которой я начал участвовать с 7 мая, если что, можете посмотреть предыдущие видео, там все это есть, наглядно показывается, рассказывается. уже даже некоторые начали скачивать мои видео. На других каналах это тоже видел, в сообществах видел. Ну, приятно, когда твоя работа приносит пользу. Так, у нас сегодня два вопроса будет. Это первый вопрос результаты работы, как бы да, то, что компания принесла, что получил за три недели работы. И плюс есть шикарное обновление в компании, которое, я думаю, каждому из вас это, скажем так, ну, очень-очень сильно понравится. И также это даст дополнительную гарантию, гарантию ваших инвестиций. Смотрите. Показываем все наглядно. А, так, сейчас секунду. Активный депозит, открываем раздел. То есть сами видите, наглядно я 7 мая, 7 мая я зашел. Уже было 15 отчислений, осталось у меня 10 отчислений. Только на пассиве, на пассиве при депозите в 70 тысяч долларов, мой доход составил 2700 долларов. Я нахожусь на пакете трейдинг 3. То есть, у меня вот этот пакет. Вот этот пакет. А после того как он у меня закончится, я буду переходить на трендинг 4. Как бы, да? То есть те, часть заработанных денег десятка мне вернется. Потому что тело депозит возвращается в конце срока. И плюс еще там докину недостающую сумму, и буду заходить на 20. То есть, вот моя уверенность. То есть я настолько уверен в компании, что я не боюсь закидывать 20 тысяч долларов, как бы и на пассиве в дальнейшем получать. Как бы, да? То есть, получится с кем-нибудь сработать, получится, не получится, но ну, в любом случае на пассиве мне капает. И капает я уже показал наглядно. 2700 мне, скажем так, закапало. Дальше, смотрите. То есть, суммар наоборот, у меня составил 35 35200 долларов. Всего заработано 4460 долларов. Вывел уже 2650. 1810 оставил пока на балансе, потому что я такой человек, что если я сейчас выведу, их потрачу куда-нибудь, чтобы они не тратили, скажем так, целее были бы. Лучше пускай тут на счету будет. Ну, за счет партнерских вот за счет вот этого оборота, суммарно еще дополнительно по партнерской программе заработал 1760 долларов. А также сейчас у меня стоит задача, тут остается буквально немножко, то есть я сейчас буду так, так, так, так, так, а, партнером. То есть я сейчас нахожусь на уровне стандарт, буду, собираюсь заскакивать на уровень стандарт плюс. То есть мне для этого нужно сделать оборотков 60 тысяч долларов, вычитаем 35-200, ну и остается 28 400. я думаю, где-то в течение недели, там, двух недель все это сделаем и достигнем поставленной цели. Поэтому, если кто хочет активно либо пассивно зарабатывать, буду ждать в своей команде. А все необходимые ссылки будут под данным видео, также будут все необходимые ссылки, как со мной можно будет связаться, задать мне миллион вопросов, ну и так далее. Теперь я перейду к шикарным новостям, которые реально вам всем понравятся. То есть у нас были уведомления. Честно, просто не обратил внимания, сегодня заскочил и посмотрел Работал, работал, потому что работа сейчас в двух компаниях Смотрите, у нас, я к сожалению не англичанин, поэтому будем это все делать через переводчик, ребят Так, переводчик uh, Яндекс, смотрите Так, выберем сейчас направление, английский и русский Вводим и читаем. Договор доверительного управления. Уважаемые инвесторы компании. В соответствии с регистрацией компании в Китае, компания зарегистрирована в Китае, есть все необходимые документы. Также она зарегистрирована в Австралии, В Австрии, в Австралии, точнее. А, смотрите, в соответствии с регистрацией компании в Китае, компания предоставляет вам договор доверительного управления. То есть, компания Е.Профит e готова заключить реально живой договор с мокрыми, так называемыми, печатьями и подписью. Дальше. Компания обязана страховать и регистрировать вклад инвесторов. В связи с этим компания предоставляет возможность заключения договора, который будет иметь юридическую силу. Чтобы подать заявку на подписание договора, вам необходимо написать на почту. Супер, собака Е-пропит, супер, Е-супер, собака Е-дефис в Письме технически поддержит указать свой скайп, именно свой скайп, либо свой телеграм. С вами свяжутся, для пред... ну, свяжутся представители компании. То есть это нужно для того, чтобы обменяться всеми необходимыми реквизитами, заключить все необходимые договора, печати и подпись, подписи. <coughs> то есть вы получаете электронную формат, распечатываете у себя, ставить у себя свою подпись так как вы являетесь пизд лицом поставили по вам дан будут адрес вы на этот адрес отправляете это письмо ну то есть заказное письмо отправляете да, на адрес компании в свою очередь компания делает то же самое то есть на ваш адрес отправляет то же самое там с каждой стороны будет подвиг по два договора тщательно под... то есть компания получает от вас договор с 222 экземпляра договора ставить свои печати подписи. С вашей стороны она уже есть. В свою очередь вы получаете от компании договор, который уже тоже в двух экземплярах тоже есть печати подписи и вы просто ставите свою подпись и все. И То есть у вас договор с печатью подписи по компании, у компании договор с вашими печатями То есть Какие еще гарантии нужны, какие еще нужно уверенности. Заходите, давайте либо пассивно вместе поработаем, либо активно вместе поработаем. Также, да, кстати, чуть не забыл, это самое важное. Да, вот, кстати, выводы, то есть выводил сначала по 180 долларов на Perfect, Perfect там немного переполнен, поэтому он зарегистрировал свой AdvoCash кошелек и на 2кэш кошелек 1750 долларов вывел. Сейчас буду выводить непосредственно все деньги на средства на AdvoCash. Тут сумма, которая будет набираться, буду выводить на кэш. Но я собираюсь тут набирать, чтобы тут, скажем так, баланс увеличился до 10 тысяч долларов, ну и потом делать депозит, то есть открывать тренды в 4. То есть это это через две недели. Напомню, вы у нас в компании E-Profit можете делать депозиты в биткоинах, в эфириумах и доллара. долларах. Кстати, рекомендую сейчас, потому что курс биткоина очень-очень сильно просел, и сейчас есть очень хорошая аналитика и статистика, что биткоин будет заражать. Это выгодно, то есть вы заходите по одному курсу, а будете получать проценты. На курс больше. То есть вы еще заработаете за счет роста данной криптовалюты. Либо биткоина, либо эфириум. Но эфириум туда-сюда он не сильно скачет, как бы, да. То есть, поэтому было, ну, глубокого падения сейчас, к сожалению, пока что нет. Либо можете с нами пассивно поработать, то есть, либо активно поработать, либо пассивно. Я думаю, во всех новостях сказал. Не буду задерживать большие долгие видео делать. И так оно уже у нас 7 минут. Это вполне достаточно. Еще раз повторяюсь, ссылка на регистрацию под данным видео. Под данным видео будут все необходимые реквизиты, как можно со мной связаться, задать любые вопросы, хоть народ миллион вопросов задавайте, Реально, миллион. Я на все ваши миллионы вопросов отвечу. Также готов, с, ну, если реально люди серьезные заходят, обсуждать варианты, скажем так, взаимного сотрудничества, варианты рэмбэка и так далее. Но это при условии, если реально люди серьезные, с серьезными намерениями, ну и серьезными, скажем так, задачами целями. То есть мы это все отговариваем индивидуально, непосредственно индивидуально. Я человек нежадный и всегда готов делиться. Всем удачи, успехов и, само собой, больших заработков в интернете. Обязательно включайте логи, обязательно включайте мозги, считайте, считайте, считайте, считайте то, как вам выгодно. Удачи, успехов, берегите себя.